Здесь действует перемирие. Не забудь. Мое терпение не безгранично. Осторожно. Подожди. Сдавай стволы и прочее оружие. что люди говорят? Они говорят, что вы все собираетесь покинуть страну. Вранье, ничему не верьте. Вы же заплатили нам за работу. Значит, мы будем... Ты неплохо справляешься. Лучше, чем другие, кому я плачу. С тобой Афот становится сильнее. Это хорошо. Доктор Гакумба хочет сказать, что у нас есть работа, и мы ищем человека, который согласится ее выполнить. СНС обеспечивает безопасность одной европейской агрокомпании. Знаешь таких типов? Приезжают в костюмах-тройках, чтобы встроить свой бизнес. В здешнюю СНС охраняют фермы, а компания снабжает их всякой крольчатиной. Положил конец этому сотрудничеству. Ферма находится на востоке от города. Между теплицами есть навес, под которыми стоят поливальные насосы. Тебе нужно их уничтожить. Тогда ученые поймут, что СНС никого не может защитить. Конечно, если вы справите. Дело ваше. Суть понятна. Комплекс теплиц. Навес со всякими насосами и трубами. Латим камнями, как обычно. Ты будешь сам по себе, приятель. Не ожидай помощи даже от нас. Вот черт тебя возьми, а! Каково? Привет, это Уоррен. Нужно встретиться. Четверть мили к югу от Палы. Nice. А там, а там. сюда похоже лекарства сработали мне птички напели что ты собрался разрушить теплицы. до встречи мне птички напели что ты собрался разрушить теплицы а перед этим отправься лучше на свалку отходов раздобудь там бак в нем ядреная дрянь армейский дефолиант лады принеси его на аэродром который к югу отсюда я поставлю бак на самолет а потом когда ты будешь в теплицах начну распылять деполянант он там все прикрытия сожжет. Растения, деревья. Запомни. Дефалиант на свалке отходов. Он там все прикрытия сожжет. Растения, деревья. Все. И СНС-овцам негде будет спрятаться. Нам, конечно, тоже негде. Но фигры с того. Нам укрытия не нужно. Верно? Жду тебя у ангара, силач. Запомни, дефолиант на свалке отходов. Упала. я тебя прикрою, готов? Но поехали, соблюду. Эй-эй! Умира, Кэтл! Сколько тебе пришлось убить, чтобы сюда пробраться? Ничего, дело того стоило. Давай взглянем. Раздобыл, правда? Мила, все почти готово. Я потом сразу взлечу. Удачи тебе с теплицами, друг. Mm-hmm. Видишь? Вот хрень, да. Начинаю атаку. Одно новое сообщение. Мой самолет сбили. Я окружен. Дуй сюда как только можешь быстрее!